Всем привет! С вами Дима Грек. И сегодня я покажу вам два прикольных физических явления. Для этого нам понадобится, для первого физического явления. Свеча и спички. Что мы делаем? Мы берем, зажигаем спичку, тушим свечу и, не прикасаясь к фитилю, зажигаем ее. Почему так происходит? Через пузырьки воска испаряющиеся в виде дыма, огонь переходит на фитиль и свеча снова загорается. Вот вам первое клевое физическое явление. Для второго классного физического явления у нас есть соль, нить, вода и лед. Что мы делаем? Мы берем лед, бросаем его в воду, и предлагаем окружающим достать этот лед нитью, не прикасаясь к нему. После того, как они помучились, мы покажем им, как это все делается. Мы берем нить, кладем ее на лед и посыпаем солью. И ждем некоторое время. ну Примерно 15 секунд. И когда мы подождали это время, мы поднимаем грудь. Вот вам второе классное физическое явление. Подписывайтесь, ставьте лайки, зовите дружней. Всем удачи, всем пока. Пс, ждите на следующей неделе от меня еще одно видео.